Привет, друг! Как твои дела? Пиши в комментариях, и мой личный секретарь возможно опубликует твои комментарии. Меня зовут Максаныч, и я представляю твоему вниманию свой жизненный путь. В книге собраны все мои ошибки и падения, но несмотря на все, я придерживаюсь своего пути. Это путь воина без страха и мусора в голове. Я, как бывший веб-менеджер моего товарища, рекомендую Саню как профессионала в сайтовостроении. Адрес странички ВКонтакте 316 05878. Итак, книга называется «Беседы современной молодежи. Проверена на практике. Лайфхаки для тех, кто держит доску объявлений на просторах интернета». Появилась у меня идея в качестве видеоряда размещать свои фотосеты. Я еще занимаюсь фотографией и видеосъемкой. На канале у меня есть отдельные для этого плейлисты. Итак, ты увидишь Харьков в фотографиях в любое время года. Итак, самый рассказ, номер 15. «Не падай духом, Александр Великий, или идея менять фон на сайте каждый месяц времена года». 13 ноября 2013 года. «Ты куда пропал?» «Хорошенький у тебя 20 минут». Да потихоньку! Куда ты пропал, блин? Ты пошутил насчет собаки. Нет, у меня у мамки собака есть. Да, это хорошо, что у тебя собака. Ты же рассказывал, что к мамке кто-то лез. Ты ж в таком районе живешь, на поселке Жуковского. И к тебе кто-то лез. Будет у тебя личный секьюрити. Что сейчас делаешь? Да, блин, пытаюсь поработать, Макс! Написал бы сразу, что занят, а то вечно, блин, кота за хвост тянешь. Максим, лучше ты пиши, если есть дело, а не просто так сообщать, что ты уже в сети. К тому же у меня при входе в сеть показывает сообщение, что человек зашел в сеть. Слушай, мы вчера по делу нафиг общались, ты сказал, что отойдешь на полчаса и пропал. Я теперь понимаю, почему у тебя заказчиков нет. Я, блин, тебе подготовил материал. Ты попросил и что? Ты попал нафиг и насчет сети нефиг с меня, блядь, идиота делать. Я тебе сам могу кое-чему научить. Псих! А ты сачок и кида. Я тебя по делу пишу вообще-то, насчет фриланса. Мне нужно больше инфы об заключении безопасных сделок с положительными результатами, когда заказчики платят четко за проделанную работу. Вот тебе ссылочка на секреты. Это я уже смотрел. Мне нужны секреты, а то я буду на потеху натыкаться на те же грабли, что и ты. Вот уже, блин, у тебя мышление этого как его? Демонический строй психики. Секреты на то и секреты, чтобы их никто не знал. Да, блин, меня точно за идиоты ты держишь. Какая же падла обо мне гадости нагрела тебя, а? Максим, у тебя точно мания величия с манией преследования. Ну, мы же вместе планируем одно дело. Как, как бабла мать, значит, секрет рассказал, а как сделки совершать, значит, нет. Примечание, дальше я уже понял что в бизнесе, как и в, в пикапе, те же методы. Если тебе сказал один секрет, значит сразу должен рассказать остальные, что ли? Александр, у тебя точно мания величия с манией преследования. Тебя это тоже касается. Не все, а то, а только по делу, а значит партнеры на той партнеры, чтобы доверять друг другу. Я твои секреты никому не рассказываю и не продам, и не продам даже. Хоть что-то хорошее в тебе осталось Я себе на ус смотаю А то только мать и грубость Ого, ну ты гонишь Это все и я и Таня виноваты а они тут при чем? Они настроили меня на тебя <звы> <звы> И группу нашу развалят Примечание, Саня считал, что я без него не справлюсь но он ошибся, сейчас 2018 год, и группа Торнопарт существует с 1999 года, альбомы пишутся, новые песни издаются, и целые альбомы успешно издаются. Сначала на аудиокассетах издались, я сам в том в 2017 году, как топ-менеджер, сам себя продвинул и издал все альбомы, свои, свои, и Торнопарт, и свои проекты на аудиокассетах и на аудиодисках и в будущем будут еще издаваться на виниле. Ты вспомни свои ошибки молодости, за кого ты спину подорвал и оплатил билет. Ладно, проехали. Никто нас не развалит глупости. Ага, было дело неприятное, но пришло. Ты вспомнил, а я тебе напомнил. Вот, видишь, все мы люди и все с прошлым, и все... Раслабься, я тебе вчера предлагал сходить, выпустить пар на репу. А ты вчера, наверное, с Тмой вод купил, да? Я Темку за пол точно не видел, а то и больше. У меня к тому же денег на проезд нету. А на репу так тем более. Ты же работаешь, а я безработный. Я работаю? Кем же? Я кручусь как могу, нет у меня работы. Профессиональный охранник с большим стажем. Я тебе про это и говорил, что сейчас старшие способности никому не нужны. Я это понял еще в 2010 году, и тогда пытался сам и чужой помощью найти работу, не связанную с охраной. А ты тоже профессиональный программист с огромным стажем и без работы, и без денег? Смешно, как же так? Так что, так что берись за любую работу, пиши сочинение, пока не найдешь потенциальных заказчиков, крутись, и будут деньги на проезд и на репу, Можно раз в месяц, например, устраивать совместный выпуск Пара. Не опускай руки. Вот ты тоже спец, а без работы. Вот такие я. В нашей стране не ценят руки и мозги. Тут больше беспредел, наверное, ценят, а? Во всяком случае, я не плачу, что нет денег на PS. Я сегодня потратил на PS 18 гривен. Инвестировал сегодня на PS 18 гривен. Ну и шо, нормально все. Крутись, Саня. Я пошел дальше крутиться. Спишемся попозже, когда приду. Не знаю. Не падай духом, Александр Великий. Имя какое у тебя, ёптить. Ага. Uh -huh. Ёптить. Изучай английский, пока без работы. Выходи на новый уровень заказчиков. Я тоже изучаю. Угу. Я посмотрел немного видео с этого ресурса. YouTube вот ски, ссылочку по работе на фриланс. Идея менять фон на сайте. Каждый месяц. Времена года назвать. Так, дух. Ты слушал рассказ номер 15. Подписывайся на мой канал. Каждую субботу новый рассказ. В этом рассказе в качестве видео ряда. Присутствует мой фотосет, сделанный в 2017 году. Я занимаюсь фотографией, видеосъемкой, вот еще аудиокнижки свои, пишу музыку. А, кстати, музыкальный фон тоже моя музыка. Все. Желаю успехов тебе, Макс Саныч. Пока-пока.